Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы подводим результаты нашего розыгрыша призов, и, к сожалению, при съемке была допущена небольшая техническая оплошность. Мы забыли включить микрофон, точнее забыли его использовать, вот, но не суть так важно. К сожалению, звук довольно тихий будет. Мы добавим субтитры для того, чтобы все-таки понимать происходящее. Вот, ну, переснимать не стали просто потому, что э, это уже будет не совсем правильно. Э, победители определены, и, собственно, они должны получить свои призы. При пересъемке не удалось бы тех же людей, собственно, чтобы сервис показал, он выбор бы новых победителей. Главное, вот, ну, наши дорогие подписчики, это Еще раз по хочу вас поправить вступающего в что хотел бы сказать что много мы походим в ТОН, нашли сервис, который автоматически выбирает такие этих и, собственно, область из начнем мы с как раз из участников, кто на канале в «Стандарте» да, попросил, но вот три наверное, может быть, это маловато, мне так кажется, участников много, но постараемся в следующий раз, как-то хорошо. Ну вот, так, хочет, чтобы всех можно, на будет, Затем посылать удачу и создать группу Предоставьте свои контакты, пожалуйста, даже чтобы мы смогли вам отправить работы свои. Вот да. И как я всем подписчикам мы будем отвечать комментариям, чтобы у них пожалуй. Давайте случайно, аплодисменты, выступающим, аплодисменты, поздравляем молодых выступающих на видите мечты иногда хоть мы не Следующий раз, где И теперь два, и пусть на ума, комплекте, о, отправляется аромат О, что такое что непонятно, да? но надеюсь, что он предоставит. Доктор Роман, мы Роман, так поздравляем, желаем призом, надеемся, что он тебе э, доставит э, много радости и возможно э, какую то удачу еще принесет в следующих году, э, так, так что, Роман, всего доброго, от вас ждем э, контакты, и мы вам отправим вас в следующем году, а ну на этом пошли. И вопросы мы будем проводить на более регулярной основе, но с различными витая, В том числе мы хотим а, подключать ваши соседей а, в таком центре. Вот, так что смотрите ваш вот, канал. А я не рассказал, Так что подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, потому что на вас, на ваши на наши видео это позволяет нам искать какие-то интересные темы для нашего. чтобы всех ощутили призами. С вами еще раз поступающим, Всех вас на новом встрече. Минуточку, опять вот мы все время что-то забываем. Вот Влад попросил сделать дополнение, к в классе. Да. Забытие маленькую группу Убедителям. А для того, чтобы показать, что действительно он был честен, да, это немножко исполнение, и все правильно, мы просим у победителей небольшую его снять с вашим писем, как вы держите, но деле, что именно снимать, решайте сами, да, идут, там, вот а Просто хочется увидеть, что это живые люди, вот, и что вы получили да, не делали там, подряд, там, в нашей компании. Да. А, вот люди. А, поэтому...